Здравствуйте, другие подруги! С вами Ваша Кассандра. Итак, предлагаю Вам еженедельный прогноз на камнях. На камнях. Под названием «Сбудется, не сбудется, получится, не получится». Камни основные помощники, а это все дополнительное. Итак, это прогноз для всех знаков зодиака. Как всегда, напоминаю, что личную информацию лучше все таки получать при личной консультации. Итак, на повестке момента огненные знаки зодиака это овны львы и стрельцы итак дорогие мои если вы загадали какое-то желание какое-то событие на данную неделю я начинаю итак итак ну скажу так первая часть недели может дать встречу какую-то тем, кто считает себя одиноким. То есть, вот какое-то свидание тут намечается. И вообще, первая часть недели дает удачу в теме любовь, встреча. Я бы даже сказала, встреча какая-то фортунная, может быть. Если кто-то успел поругаться, то может быть в этой ну, похоже, что первая часть недели даст вам предпосылки назад вот, вернуться соединиться простить один другого простит простит через преломление своих каких-то сомнений и фобий я бы так сказала а вот вторая часть недели она больше подходит для рабочих каких-то достижений для карьерного роста ну скажем среда четверг пятница и еще первая часть, одна часть первая понедельника тоже, возможно, даст какую-то предпосылку для каких-то изменений, связанных с вашим трудоустройством или с вашим вот, творческим каким-то процессом. Тема отцовства, материнства тут уходит на дальний план: какие-то фантазии будут убуревать вас тянуть вперед на второй части недели. И выходные интересные, они а какие-то фантазийные, они а когда мы выставляем дальние маршруты, дальние поездки. И вообще выпал камень. Смотрите, вот так прокатился камень перестройки. То есть, дорогие мои, вторая часть недели вас уже ставят видимо или невидимо на путь каких-то изменений и вы там уже катитесь как вагончик вот тут очень интересно главное выключать сомнения дорогие мои это для тех кто загадал какие-то изменения в личной жизни и подсказки от Кассандры на три дня недели понедельник Марс уступит женщина поможет вот такая хорошая тема среда среда о вообще помя... помощь ангела хранителя вот, то есть э иди вперед, иди навстречу. «Будь лояльна, будь лоялен, бери от жизни подарки, подсказки». И суббота. А вот субботу не надо работать, конкретно какие-то большие объемы, как бы, ну, может что-то не получится, не доработаться, вот скажем так. Вот суббота не для этого. И подсказки от ли, листики, что говорит «Скоро влюбишься». Вот тема влюбленности действительно тут летает, дорогие мои. А теперь на повестке момента наши уважаемые земные знаки зодиака. Это тельцы, девы и наши прагматичные козероги. Итак, дорогие мои, если вы загадали какое-то ну, вот событие, может быть, я помогу вам найти эту подсказку. Итак, ух, как много. Ну, скажу так. Первая часть недели, возможно, дает такую подсказку «Один или одна, ты в поле не воин». Потом, возможно, какие-то интересные предпосылки или вызовы вас за границу, или какие-то письма, или родственники вдруг скажут «Приезжайте, вот тут такая тема есть». И она вам понравится, вы даже, может, удивитесь. И первая часть недели, может, друг подруга как-то чем-то может помочь. Все, что касается рабочих и каких-то наворотов, карьерных скачков, к сожалению, тут я не вижу. Они где-то позади еще. Они еще, ну, или вы уже их прошли, или их надо впереди готовить, то тут... Тут пока вот такая неделя. Еще хочу сказать, что на этой неделе, не, но там тема пошла, выиграла, пошел, выиграл, в банк там где-то или в, в, на фонбете. Нет, этого я тут не вижу. Вообще скажу, вторая часть недели более спокойная, философская. Вот видите эту льдинку, которая говорит, смотри вокруг, рассуждай твое место среди людей, твое место понимания, какое твое ощущение, кто-то есть во Вселенной. То есть вот тут интересно себя примерить и себя припосадить, и себя пойму, ну, понять, где мое место, правильно ли я движусь, в правильном ли направлении. Я вообще хочу сказать, что в центре недели, во главе угла, скажем, ну, во главе центра недели лежит камень дома, то есть что-то важное вокруг, что-то с дома. Кстати, рядом с домом лежит карта. Извиняюсь, Камень, он и за материнство, и за какие-то денежные вопросы, связанные с домом, с вашим жильем, может быть, придется решать. Или, может, кто-то захочет поменять место жительства. Только захочет, как идея, да, промелькнет вот, вследствие каких-то ситуаций, вследствие расширения вашей семьи, возможно, возможно вследствие... В прямом смысле расширение количества членов вашей семьи. Вот такая тут интересная, дорогие мои, одна подсказка. Но встреча пламенной любви на этой неделе пока что я бы вот как-то ну, не очень. Очень еще так зыбкая тема. Вот я бы сказала, что даже нет. И подсказка от Кассандры на три дня недели. Понедельник. Понедельник чужое не берем. Общаемся только со знакомыми, с незнакомыми не общаемся и бережем свои гаджеты, все свое под присмотром. Держим, проверяем все бумажки, все денежки, все номера. Среда, Среда шустрый день, вот какая-то встреча может быть, ну такая встреча или переездка или поездка, но... Хорошо, сказала встреча, значит, какая-то тут встреча, вот она есть, окей. Но день такой шустрый, быстрый, когда дела слепляются. И суббота. А суббота, ну, побудь в семье, вот как я сказала, вторая часть, значит, вот центр дом. Вот суббота, может быть, что-то заставят какие-то ситуации, притормозят вас. И, может быть, если вы планы какие-то строили, может быть, лучше дома, может быть, лучше в кругу семьи, то есть не с чужими людьми, даже не с друзьями, а вот именно почему-то вот тут родовые ниточки и карта гнезда, скажем так. И что вам это говорит? Так, так, так, так, так. Так, К -к -к листик говорит, что на неделе возможен какой-то бытовой травматизм, то есть вторую часть недели будьте осторожны. Этот камень пространственный, камень такой нас отвлекающий, когда мы отвлекаемся, очень внимательно. То есть, дорогие мои, вторая часть недели будьте внимательны, кто пошел купаться на воде. Не порежьте там ногу, как, вот, как вариант от какого-то там стекла, допустим, от какой-то проволоки не пораньтесь. Вот такой тут он. Вот необычно тут сегодня, дорогие мои. А теперь у меня камни тут все больше и больше прибавляется. А теперь на повестке момента воздушные знаки зодиака. Это наши близнецы, весы и водолеи. Итак, дорогие мои, если вы загадали какое-то событие на данную неделю, я начинаю прогноз. Ну, скажу так, много любви, много любви, много отвлечений от каких-то. Знаете, даже я бы сказала, что большая часть из вас, возможно, в какие-то уже отпуска уходит. Ну, получается, вход в, в какой-то отдых, потому что рабочие камни только первая часть недели там немножко цепляется. То есть, все, что связано с отдыхом, все супер. Там могут быть романтик, свидания и какие-то даже ближе к выходным какие-то такие знаки, подсказки от высших сил. Очень интересно. То есть, я бы сказала, релакс и еще раз релакс. Но у кого нету отдыха то просто обратите внимание, что на этой неделе, возможно, кто-то из сослуживцев хочет, хочет вам реально в чем-то помочь, поддержать вас в чем-то. То есть, может быть, не отторгайте кого-то, вот скажем так. Потому что, смотрите, много камней здесь легло, под горизонтом и над горизонтом. Э, ну, такие отдыхающие и все, что связано с работой, даже такой, в общем-то, есть намек на удачное стечение обстоятельств, скажем вот так. И подсказки от Кассандры на три дня недели. Понедельник, понедельник, э, ну, день любви, но это не день экспериментов над своей внешностью. Возможно, не стоит менять цвет волос, возможно, не стоит делать пирсинг, не стоит пока что делать какие-то туировки, не стоит пока накачивать губы. То есть какой-то день не для преображений, скажем так, среда. Среда, любовь, любовь и еще раз, любовь, помощь женщины, возможно. Возможно, кто-то купит себе, наконец-то, что-то приятное порадует. Какая-то женщина купит себе какое-то кольцо, может быть, или приятное, какую-то новую сумочку, или красивое шелковое платье. Ну, что-то такое. И суббота, а вот суббота, смотрите, день веселья, отдыха, театра, кино, представление какое-то. Вот. Ну, возможно, даже кто-то вам польстит в чем-то, потому что карту маски можно считывать доподлинно. Кто-то польстит, кто-то пошутит. Возможно, в этот день к вам в гости или вы в гости попадете к человеку, который очень будет вас смешить, и вам будет весело, и будет все здорово. И давайте посмотрим, что же листик говорит, да? Листик на этой неделе предвещает вам крепкое, хорошее здоровье. Если у кого-то в предыдущей неделе был провал, то на этой неделе тема здоровья будет укрепляться, закрепляться, дорогие мои. Как всегда напоминаю, личную информацию лучше все-таки получать на личной консультации. Пишем в WhatsApp слово консультация. Не звоним, а пишем. И тогда я выхожу там на связь. Итак, а теперь на повестке момента. Водные знаки зодиака. Это раки, скорпионы и глубоководные тайные рыбки наши. Тайные они любят. Во-первых, этот интересный камень. Он, он отвечает за ее питерянские действия. Многие из вас на этой неделе будут что-то подписывать. Наконец-то что-то оформляться, подписывать, покупать. Почему я так говорю? Да потому что смотрите, как камни. Тут такие цепочки и любви и какой-то везухи, прухи и какого-то вступления в какие-то дела в наследство, в какие-то вот э, в богатые темы, приближение к вам богатых клиентов, я бы так сказала, изменения в лучшую сторону, если это на работе. То есть какая-то такая неплохая, очень неплохая. Кто-то из вас подаст, возможно... Э, заявление на свадьбу, вот такое тут, заявку на что-то, на покупку земли, возможно, очень интересно. Тут как-то, смотрите, как смотрите как камни легли, да, вот это невнятности какие-то с надеждами от, от, отлегли, а вот прямо вступаем, вступаем. Но единственное, я хочу сказать, что воскресенье, возможно, может быть... Э присмотритесь, может быть, надо будет помочь своему любимому, ну, помочь человеку, который вас любит. Вот такая тут подсказка. Хотя бы слово, дорогие мои. И теперь понедельник. Что понедельник? Много событий, перегрузки, денежные перегрузки. Подарки, может быть, вы платите, кому-то помогаете. Ну, карта денег, сами видите, среда. Среда шустрый день, все так уже все едет, все происходит, все перевозится, все подвозится. И воскресенье, а воскресенье, Марс тоже все белые карты, все супер, поздравляю. Марс это и энергия, это и справедливость, и возможно мужчины, когда идет навстречу, мужчины, когда нам уступает. Если вы мужчина, то вы будете лояльны, как рыцарь к своей даме. То есть прекрасная неделя. Единственное вот понедельник немножко такой эффект перегрузки по событиям по на по нагруженности событий вот так наслаиваются наслаиваются прям вот. вот как здесь листик, видите вот так события немножко наслаиваются надо быстро реагировать и сориентироваться и теперь что э, помощь вот смотрите помощь да вот я же сказала ему что и по, по посылке по какие-то ну, помощь, и может быть, и вам, и вы можете помочь, но, возможно, тут материальная, как подарок помощь. То есть, то есть тут это хорошая, это вам помощь. Пусть даже с небес, с небес, пусть даже помощь от судьбы, которую вы давно вымаливали у неба. Это прекрасно. Поздравляю вас, дорогие мои водные. С удовольствием. Кстати, я вы бы... напишите, вот когда вот эта помощь осуществится. Пожалуйста, напишите, вы можете в следующем видео написать, что вот, а вот по прошлой неделе, дорогая моя Кассандра, вот, вот там так прозвонила действительно, да? Вот так. Вот, дорогие мои, желаю вам, чтобы у вас все задуманные планы сбывались, чтобы все получалось. И до встречи вот тут у меня.